друзья всем привет наконец-то я зашел сам тоже в пирамидку степан взял себе кросы и буду начинать здесь что-то там делать да и думаю буду делиться с вами на youtube смотрите зашел почему именно сейчас потому что вся эта история была на очень сильном хайпе и как раз на медвежьем рынке поднесли новости что уходит китай с рынка степана естественно началась прям жесткая распродажа все это дело начало лететь вниз и токен GMT их токен управления и токен GST, токен за который вы получаете денежку, когда ходите. И в этом видео я покажу обязательно, почему получился у меня кроссовок, какие сейчас цены. Самое главное, я покажу для новичков, чем я столкнулся, чего мало да, там рассказывает и что нужно, чтобы начать сразу купить и бегать, а именно как перевести. Средства сюда в приложение, как зарегистрироваться, как получить код активации, где его взять, это очень важно. Ну и сразу какие кросы выбрать. Ну и я думаю, именно в этом видео на этом будет все. А в дальнейшее видео я буду, естественно, вылаживать дальше на YouTube. Также подписывайтесь на телеграм-канал. Я еще вчера пост сделал, что взял степан. Информации здесь, конечно же, я даю намного больше. Так, друзья, кто вообще первый раз даже не понимает, что такое степен, это приложуха, да, это Move to Earn, двигайся и зарабатывай. На криптовалюте вы покупаете NFT в виде кроссовок, берете их, скачиваете приложение, скачиваете его либо Play Market, да, там Apple Store, просто прописываете степен и... Загружайте себе приложение Либо на сайте ищите, здесь тоже есть Все, вы скачали приложение И пройдя некоторые нюансы, которые сейчас я вам покажу Вы сможете абсолютно спокойно ходить или бегать и зарабатывать деньги Да, вот так просто брать и зарабатывать деньги Есть, конечно, свои сроки окупаемости Все зависит от рынка и цены токена Поэтому поехали разбираться, что вам нужно делать, чтобы сделать первые шаги Итак, ребят, смотрите, когда вы скачаете приложение, у вас появится там главный экран, вам нужно взять свою почту, вставить ее, потом нажать «Отправить код», вам на почту перейдет код, вы этот код вставляете, и дальше вы перейдете на страничку, на страничку, где у вас попросит код активации, где этот код активации брать. Ну, во-первых, на сайте здесь каждое 16.00, около 1000 кодов можно взять именно на сайте Stepan. Да? Потом также этот код можно взять у них в Дискорде. Заходите, вот, activation код, и здесь они вылаживают каждые 12 минут, ну, один код. Как вы понимаете, на сайте и в Дискорде его взять очень сложно. Практически невозможно. Также еще они в официальных телеграм-каналах своих тоже выкидывают коды активации. Но их очень сильно быстро разбирают, и поэтому взять сложно. Лучший способ это взять, купить на OTC, ну, типа, телеграм-канале, где люди там продают, покупают вот эту всю историю, я вам оставлю ссылку на телеграм-канал, где я брал, там можно купить, кто-то вообще там чуть ли не бесплатно отдает, кто-то за криптовалюту, за доллар, за два, кто-то за рубли, там за 100 рублей, кто-то за 50 гривен продает. То есть на любой вкус вы можете найти, договориться с человеком. Самое главное, когда вы туда перейдете, да, я оставлю ссылку на канал. Я не являюсь там ни гарантом, ничем, я его просто нашел, поэтому, когда вы туда перейдете, обязательно не платите наперед деньги. Только когда вам вышлет код активации, вы активируете приложение, и этот код вам подойдет, да, действительно, вы залетите в приложение, тогда уже человеку перекидывайте ну, на ранее договоренных условиях ему денежку, там в крипте или рублями, гривнами, то есть в зависимости с какой страны. Я думаю, с этим все понятно. Когда вы активируетесь, вы попадаете в вот такое приложение. Что вам нужно там будет выбрать? Вам предложит выбрать сеть Solana или BNB. Без разницы, выбираете любую, кое вам больше нравится. Все равно в настройках уже в меню вы можете поменять. Я, например, выбрал и купил кросы на Салане, так как считаю, все равно эта сеть основная, она одна из первых. И тем более вроде разрабы там обещают что-то там пофиксить, чтобы она не тупила, как тупит сейчас потому что загруженность сети салана очень серьезная и постоянно проблемы у них такие бывают, но просто на самом деле кросы они подешевле на салане. срок окупаемости вот, на днях как было чуть подольше, но все же если брать кросы на Bnb, там окупаемость чуть поменьше. Ну в принципе все это идет к уравнению, я думаю все эти и, и ту сеть и тусить, уравняете стоимость токенов и стоимость покупки кроссовок, поэтому в любом случае, я думаю, оно все будет работать одинаково. Когда только сеть BNB там появилась, там сумасшедшие на ментах деньги люди зарабатывали, но все же кроссы покупали за сумасшедшие тоже деньги и когда все резко рухнуло, то сами понимаете, люди остались в серьезных просадках. Поэтому вот эта кнопочка, если нажимаете и зажимаете, вы просто выбираете между сеть, которая вам нужна. Есть Салановская, есть BNB. Я буду все показывать на Салановской. Выбираем сеть Салана. Ну и теперь на нее там кликаем вверху справа. Да? У нас есть аккаунт Spending и у нас есть Wallet. Вам нужно сразу что сделать? Нажать на Wallet и у вас появится предложение создать новый кошелек. Либо восстановить старый, если вы уже создавали. Обязательно нажимайте Create Account. Создаете аккаунт, там будет у вас сид-фраза. Не помню, 12 или 16 слов. Ну, видите, вы ее сохраняете. Где-то желательно храните от посторонних глаз и интернета, чтобы никто вас ее не увидел и не взломал. И потом подтверждаете вот эти все слова. У вас создается аккаунт кошелек на салане Также вы можете сразу создать отдельно и на Binance Smart Chain, и потом уже решать какие кроссовки, на каком площади покупать. Все, вы создали аккаунт. Вот так у вас будет выглядеть экран. Видите, вот подсол сразу вот этот номер идет. Это ваш кошелек. Вы нажимаете и копируете адрес. Либо же вы можете нажать Receive. И вот ваш адрес появляется. Тоже его либо копируйте, либо сканируйте, чтобы пополнить сюда Салану, Потому что за Салану вы будете покупать кроссовки. На данный момент цена самая низкая. Там 7-7,5 Солан кроссовка. Я вчера купил за 7, хотя мог успеть и за 6. Но с Binance вывод не работал, к сожалению. Я перевел на OKX USDT, купил там Салану и вывел. Вот вам нужно будет... Просто зайти там, в биржу LKX, либо с Bybit перевести, либо с Хобби. Я не знаю, когда там Binance починить выводы да, из загруженности сети Солана. Нажимаете тут «Вывести». Адрес вы скопировали. Да, Ресер, копий адрес. Когда купили Солану, нажимаете здесь «Сол». Да, ищите а, «Вывод». Здесь выбираете сеть только Соланы. Она есть одна. Нажимаете «Продолжить». Указываете адрес, вставляете, выводите. И все, и денежка у вас прилетает в кошелек. Что вам нужно обязательно тогда сделать? Вам сразу, когда салана появится здесь на счету, да, валит, вы ее увидите, вам нужно ее перевести в аккаунт спаддинг вот сюда, чтобы она появилась здесь. Видите, у меня тут 0,29 салана осталось. Так вот, вы нажимаете ⁇ Трансфер ⁇ и э, трансфер здесь ⁇ ToAxcentral ⁇ это если вы хотите вывести где-то на внешние кошельки, на ту же самую биржу назад, например. Либо ту Spending. Вам нужно нажать вот на Spending. Вы нажимаете сюда Spending и переводите с основного валит салану, там All, все саланы, Confirm Transfer и все, вы на Spending. Это нужно обязательно сразу сделать, чтобы вы смогли купить кросы. Потому что здесь бывает так вот, например, попалось по минимальной цене там хорошие кросы. Сейчас я покажу, какие лучше вам купить. Вы нажимаете, тык, а у вас деньги свалят, они а переведены в спендинг и вы не можете сразу купить. Пока вы переведете, то кросы уже кто-то заберет и вы в пролете. Поэтому сразу переводите на аккаунт спендинг. Это тоже очень важно. Дальше смотрите, здесь можно купить 4 вида кроссовок. Есть волкер, есть джогер, раннер и тренер. Чем они отличаются? Волкер это подойдет для тех, кто любит ходить. Пешочком, очень умеренным темпом от 1 до 6 км в час у вас будет э, в этом режиме, то есть не больше не меньше, начисляться количество токенов за определенное время, которое вы будете ходить. Дальше, джогеры, это те, которые я взял, это от 4 до 10, то есть здесь либо чуть быстрее ходьба, либо вообще такой там, медленный бег трусцой. И вот здесь раннеры, это если вы уже подготовленный спортсмен, вы бегаете на самом деле. Не просто начинаете бегать, а вы действительно бегаете, потому что будет вам тяжеловато, если вы не бегали раньше. то Вы берете раннеры и бегаете в раннерах, то есть здесь зарабатываете. Ну и тренер. Кстати, вот эти три вида кроссовок, первое, что я назвал, они практически в одну цену. Ну, вообще стоимость у них одна. И тренер, они чуть побольше будут стоить, дороже. И здесь они подойдет как просто там человеку, который хочет походить, как человеку, который хочет побегать. То есть здесь от 1 до 20 км в час вы можете спокойно в этом темпе, в любом, который бы вы не выбрали, в зависимости от дня, вы будете зарабатывать беспрепятственно деньги. А здесь вы видите разное количество. Вот, например, если вы взяли раннер, а идет и 5 км в час, то вам токен не будет начисляться. Вам нужно обязательно бегать от 8 до 20 км то же самое у джогеров, если вы, например, бежите и вы выпали за 10 км в час, а бежите 12 км в час, то все. Вам тоже токены начисляться не будет. Поэтому в диапазоне будет стрелка спидометра, вы будете смотреть и понимать, в каком вам темпе двигаться, чтобы токены GST зарабатывались. Да, здесь именно есть два токена. Есть TEPEN, основной токен управления, да, у него аббревиатура получается GMT, он сейчас $20. Вот смотрите, как с хайов все слетело с 4 он упал на 80, ну, там, по 80 центов падал. Сейчас что-то там оживает, не знаю, либо отскок, либо может там какой-то разворот, в зависимости, куда биток пойдет. Сейчас он стоит там доллар 20. И вот этот токен GST. Именно видите на сол. Потому что в CoinMarketCap, когда вы будете прописывать, токен на не стоит доллар 40, И еще есть токен на Binance Smart Chain. Он стоит 4,47. Так вот, он, он слетел, смотрите, вот только сети появилась, он стоил там, 29 долларов, он слетел на 4 бакса. Если брать Солановский, да, у него был максимум там 7, почти 8 долларов и слетел тоже неплохо на доллар там чем-то. Ну и самое главное, что вам осталось, потом сразу взять и купить себе кроссовки. Вы идете, нажимаете вот здесь корзинка внизу справа, да, и вы попадаете на рынок. Вы сразу можете отфильтровать. Вот когда я себя покупал, я поставил себе фильтры. Выбираете там, вот кроссовки нажимаете, Snickers, э, и выбираете волкеры, джогеры вам нужны, тренеры. Нажимаете там джокеры и камон. Камон, то есть это самые обычные кроссовки. Есть он Камон зеленые, они стоят намного подороже, ну и заработок на них соответственно подороже. И есть Рар, там еще они дороже. Есть и легендарная, их еще нет в обороте. Ну вы там смотрите по своему карману, я взял Камон, начать с них, нажимаете Confirm и видите цена даже немножко сегодня поднялась. И сама цена саланы поднялась и цена минимального кроссовка. Что вам нужно смотреть, когда покупаете? Вы сразу вот так берете, постоянно обновляете, и вам нужно, самое главное, что понять, что вам нужно купить, это кроссовки, в которых будет самая лучшая эффективность и самое лучшее восстановление. То есть, вот это верхнее, видите, Efficiency, написано здесь 4.0, и нижняя синяя Resilience, это 1.6. То есть, это Плохие кроссовки, э, вам нужно будет нажимать вот Base, например, да, сразу проверять, типа базовые настройки. И вот если вы видите такие настройки, то лучше такие кроссовки не брать. Э, вам нужно выбрать кроссовки, которые эффективность и восстанавливаемость будет приравнена где-то к 10. Ну, это редкость, да, но вам нужно стремиться туда. Вот где-то если по 7 выпадет, по 8, по 9 либо там 9 и 7 соответственно, то в таком случае берите. Далее есть такая штука, синяя лак, на нее вообще не смотрите, это типа удача, когда вы делаете, либо минт, вам выпадает из еще кроссовки, либо еще что-то, то вы типа более удачливые, что вам выпадет там, или лучший кроссовок да, с лучшими характеристиками, либо какие-то камни. Ну, в общем, я вообще не верю в эту фигню, и вот этот лак рекомендую вообще пропускать и не прокачивать его. И комфорт, это, я так понимаю, он чуть позже будет задействован. Тоже, в принципе, сейчас вообще никакой роли не играет. Он либо к стейкингу будет как-то применяться. Ну, в общем, самое главное нам сейчас энергия и э, восстановление. Поэтому, да, вам придется вот так э, поискать побродить здесь, чтобы в базовых настройках у вас попалась вот такая история. Здесь вот видите 14.6 и 6.2, но если вы нажмете на базу, то видите 2.6, 2.2. Здесь уже человек прокачал кроссовки до 5 уровня, там поинтами, но даже с прокачкой, видите, у него немножко они занижены. И вот так потихонечку берете и ищете. У меня кроссовки попались тоже не просто цена росла с 6 до 7 салантом на глазах буквально. Я уже взял, видите, у меня тут человек прокачал. У меня базовые награды в принципе слабоватые. тут 3,5, 7,7. Но человек до меня прокачал, вот видите, теперь у меня эффективность 25 и и 10,7. Ну и также минт э, 3 из 7. То есть кроссовки можно минтить там 7 раз. Здесь человек уже минтил их э, тот самый 3 раза. Я этого тоже не знал. Э, тоже обращайте на это внимание. Если вы захотите в дальнейшем там, покупать кроссовки, еще одну, вторую пару, вы можете минтить, да, родить третий кроссовок, когда все восстановится, будет это выгодно. И еще на, на этом зарабатывать. Но так я вот не обратил на этот... Э, Нюанс внимания, да, и у меня уже 3 минта, поэтому если я захочу минтить кроссовкой, то у меня останется 4 минта. Поэтому, когда выбираете кроссы, тоже обращайте на это внимание. Видите, вот здесь мин 2, это уже получше. Ну, вот тоже кроссы у кого-то, видите, базовые настройки такие, ну, с прокаченностью, эффективность, видите, и этот самый, в принципе, неплохие и восстановление. Ну для первого раза, я думаю, ребят, что видео не затягивать, я думаю, достаточно, я думаю, будет понятно, да, вот, какие первые шаги вам нужно предпринять для того, чтобы для начала хотя бы купить кроссовок. Дальше я либо в телеграм-канале, может и ролик выпущу, наверное, выпущу там через день, может. Сделаю сегодня первые шаги, что из этого получится, какая окупаемость. Сделаем видео, как тут кроссовки можно улучшать, да, там более прокачивать, чтобы больше зарабатывать. Ну и не забывайте залетайте в телеграм канал. Также подписывайтесь обязательно, ставьте колокольчик на YouTube канал, чтобы не пропустить все еще ролики. Ну а на этом у меня все, друзья. Всем я вам желаю удачи, всем профита, всем пока.